Меня часто спрашивают в управлении персоналом, какие самые большие ошибки составляют, ну, делают руководители, совершают. И самое смешное, что они видят ошибки в том, как они уже взаимодействуют с персоналом. кого контролируют их, ставят задачи. Я такой, ну как бы, да, эти ошибки есть, но они не основные. Самые главные ошибки, вот прямо базовый фундамент, на стоят стоит, это отсутствие, отсутствие баланса брать и давать, и второе – это неясность в ответственности этого персонала, а все остальное – это уже рабочие процессы. Давайте разберем вот эти вот моменты, что такое брать и...», и давать, баланса именно этого, то есть смысле ну, предприятия Нанимает сотрудника, чтобы его фактически эксплуатировать, ну, то есть менять. Она сотруднику какие-то технические задачи, ну не может быть не технические, может интеллектуальные, но какую-то работу дает, да, и дает за эту работу, за выполнение этой работы в денежное вознаграждение. То есть она предоставляет ему ресурсы, задачи и финансовое вознаграждение за их выполнение. Что дает сотрудник? Сотрудник дает время свое, что самое ценное, навыки свои, ну, организует себя в этом месте, делает результат труда, и это все выдает фактически предприятию. А насколько это все сбалансировано? Я прихожу на консультацию, мы уже в саму фирму, когда договорились, мы да, спрашиваю сотрудниках: сотрудников: скажи, а что ты хочешь получить от? от предприятия. -то. Оно же, как вы эксплуатируете сотрудник, так как сотрудник же планирует эксплуатировать предприятие в своих целях. Ну, в этом же и баланс. Вы его эксплуатируете, он вас эксплуатирует, а сотрудник, ему говорит, ну деньги получить. А если у него в своем, в его голове нет этого понимания, что он хочет получить, то сколько, сколько бы вы ему не дали, всегда мало. И тогда у него нет чувства справедливости, что он получает достойную оплату или там достойное вознаграждение за свой труд. А если этого чувства справедливости нет, то он и не старается. Он ни к чему не стремится. Вы проигрываете в целеустремленности человека, в инициативности, понимаете? Он только, вы мне сказали, я делаю. Все, он может быть послушный, он может быть там но исполнительный, но только с волшебным вашего пинка. А сам он в этом месте сам, самостоятельность в этом не проявляет. А все почему? Потому что у него внутри нет баланса, ну, нет ощущения справедливого баланса брать-давать. А кто его будет формировать? Если бы он это все делал, то вы бы у него работали. А так как он у вас работает, то есть у вас осознанность должна быть выше. Это вы помогаете вашему рабочему ну, сотруднику, ну, понятно, что если вы руководитель, вы работаете со своими замами. Замами работают там, со своими там, исполнителями. И так вот по иерархии это, этот навык спускается вниз до, до дворника, грубо говоря, вашего. Вы спросите у замов, а чего вот он хочет-то получить от фирмы? Так я уже, как я спрашиваю. Он пускает там чешет свою голову, решает эту задачу. Куда он деньги потратит и, и все ли ресурсы он хочет получить деньгами, может быть, он хочет получить каким-то медицинской страховкой, ну, сделать себе зубы, получить массаж, может быть он хочет отдыхать, вот вам профилакторий, или вы с кем-то договорились и вам это обошлось дешевле, может он хочет садик детский, может быть какую-то элитную школу, есть, может быть он хочет какие-то социальные условия для своей жизни. И это будет ему интереснее, интереснее, чем просто получить деньги. Попробуйте с ним обсудить этот вопрос. Есть, и пока у него не будет понимания, чего он реально получает, а чего хочет, ну, то есть чего получает и чего хочет, а чего может получить. А, простой разговор а, с продавцами, а сколько они хотят зарабатывать. Ну Просто если он вам говорит, ну мне двадцать тысяч хотя бы зарабатывать, а вы реально на этом специалисте заработаете. Скорее всего, нет. А если, он говорит, ну, мне будет 1100, а дальше будет еще рост, ну, тогда да, у него есть само, у самого потребность зарабатывать много. И через это вам тоже помогает зарабатывать. А если нет, то нет. Ну, а теперь он говорит, ну да, хорошо, я хочу зарабатывать на 100 тысяч. А как он может в вашей фирме это заработать? Для него эта картина закрыта. Или открыто, ну то он это ясно понимает, какие необходимо сделать действия. Или так иллюзорно это представляет. Если иллюзорно представляет то есть ну, у него там будет, не будет, то есть сомнение в результате привет сопротивления, долой инициативность, долой самостоятельность, долой целеустремленность. Вот еще препятствие. То есть он должен ясно представлять, как, что делая, какие операции совершая. Как он может получить максимум от вашей фирмы? Ну, максимум. Что он должен сделать там? Да? Если для него это ясно, путь и действия ему ясны, то он старается, выполняет. А вы у него еще спросите, а как вы можете ему помочь, чтобы у него все получилось? Что нужно сделать в фирме? Как подстроиться под него, чтобы у него легче это было? Обнаружите, что вам расскажет, как оптимизировать деятельность вашей фирмы. Мы. Без чек-листов, без каких-то навыков, вам люди начнут говорить, как работать проще, как удобнее, как можно сделать больше, лучше и качественно. Не вы будете придумывать, а люди сами будут придумывать, как это сделать. Не сверху, а снизу, услышьте, вам никого не надо будет заставлять, они это сами захотят. Вот где кроется инициативность, вот где кроется целеустремленность. В ясности понимания человека, чего он хочет получить, что ему нужно сделать, чтобы это получить, и как вам подстроиться, чтобы у него это получилось. Привет, оптимизация, привет, вам правильные чек-листы, здравствуйте, и регламенты, вы сразу же выверенные регламенты деятельности. Ну и понятно, что вы держите свои обещания, что вы ему платите. А. Ну, что вы можете сделать для него, чтобы у него получилось? Это первая часть вашего контракта. И вторая часть, которая это все закрепляет – это ответственность. Большинство людей вообще не говорит про ответственность. Ну типа, я его оштрафую. А насколько сколько штрафуете? В каких условиях оштрафуете? Как долго штрафовать будете? Понимаете? Человек всегда, ну да, мне, меня оштрафуют. Ну он сказать, ну я что-нибудь придумаю, ну то есть придумаю отмазки, чтобы мне по минимуму оштрафовали, там, может быть даже выговором отделают, а может быть даже и устным отделают, то есть он придумывает, ну, свою ответственность занижая ее значение, ну то есть не увольнение, а всего лишь выговор в устной форме, понимаете? Ну мозг так работает, просто на занижение ритков, все нормально, и он тогда не боится. А Самое главное, Ира, это вся ответственность, понимаете? Хотя по факту, ну, это как бы ответственность, но ответственность немного шире, чем просто наказание. Скажем так, наказание всего лишь одна из форм ответственности. Ну и вообще, если вдуматься в определении ответственности, вот вопрос возьмите, проверите меня, там, прочитайте, что в интернете пишут. И если это все суммировать, то получится, что ответственность это осознание человеком последствий, и это осознание этих последствий приводит к принятию решений, то есть влияет на эти решения. Два фактора. Я осознаю. И второе, это осознание ну, влияет на мое решение. Если не осознается или не влияется, ребята, до свидания, ответственность. Это иллюзия. Значит, что нужно первое? первым делом осознать, чтобы ваш сотрудник осознал, какая ответственность. Как осознать? А пускай он сам ее и скажет чтобы вы не были тем наказателем, чтобы он проговорил, а что будет, как будет выглядеть его ответственность, в смысле, от, от, ну, что он будет делать дополнительно. И если он не будет делать то, что вы в первой части проговорили, вот он, что будет для предприятия, что ему предприятие даст, вот этот контракт если он нарушает, чем он ответит. И если вы это проговорили. А желательно, чтобы эта ответственность не сразу была в наказание, чтобы не блокировало деятельность, она была направлена на его развитие, или развитие вашего предприятия, ну, в целом, что одно и то же. Вот тогда он будет понимать, что он если ошибется, то это всего лишь идти и развиваться. Усовершенствовать свои навыки. А вот если он откажется от этой ответственности, вот тогда уже штраф, и вот тогда уже увольнение. А самое главное, когда он будет понимать, что он сам нарушил, у него потребность пойти в трудовую инспекцию и написать на вас кляузу очень низкая. Итак, вот и главные ошибки, которые вы можете не совершать. Договориться с сотрудником о балансе брать-давать и прояснить его ответственность за взятые на себя обязательства. И уже потом все остальное, что написано в МБА или еще в других учебниках. Без этих двух фундаментальных критериев, все остальное абсолютно бессмысленно и является Филькиной грамотой. Не покупайте, не покупайте бумажные объяснения, основывайтесь на психологических ощущениях человека. Работайте эффективно и живите богато.